Вот смотрю на временной вихрь, и снова ощущаю себя свободным и вольным. В любом случае, точно не сейчас. Сначала нужно разобраться с судом.